Ну, как бы окей, а если мы ему платим 100 тысяч, а он стоит на рынке 10 тысяч, это очень опасное явление. Зная всю эту подноготную, которую у меня творил, взял бы я его на работу. Сколько договоров они делают в месяц, сколько эти договора стоят, и не дешевле ли вам это делать все на аутсорсе. Меня зовут Николай Юшин, в этом выпуске мы поговорим о том, как увольнять неэффективных сотрудников. Прежде чем посмотреть это видео, поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно досмотри это видео до конца, в конце видео я дам тебе шаблон финансовой модели, где ты простроишь оптимальную мотивацию для своих сотрудников. Поехали! Для начала ответь себе на вопрос, в чем заключается эффективность того или другого сотрудника. Ну, например, если это маркетолог, клики на сайт, клики в Инстаграме, клики ВКонтакте, заявки, которые он догенерит. звонки, которые вам поступают в офис. Конверсия из тех заявок, из тех звонков, сколько человек он сделал в продажу, если это менеджер по продажам. Количество встреч, если это какой-то дайзер либо это какой-то офлайн менеджер который ходит по точкам, сколько встреч он делает и сколько из этих встреч он закрывает в договор. Если это помощник, либо офис-менеджер, либо бухгалтер, сколько документов, сколько договоров они делают в месяц, сколько эти договора стоят, и не дешевле ли вам это делать все на аутсорсе. теперь можно внедрить, опаздывает человек на работу или не опаздывает. Также вы понимаете, если вас налогово не прикрыла, значит бухгалтер молодец. Бывает такое, что бухгалтер ошиблась с нолями и вместо 10 тысяч отправила миллион в налогу. а налогу, естественно, деньги не вернет, она будет потихоньку списывать. Если этого не произошло, бухгалтер тоже молодец. Если мы оцениваем склад, и человек, который принимает на склад товары, и выдается склад товар, Товар, у нас бьется инвентаризация, значит, кладовщик у нас работает отлично. Сейчас стало модно говорить, какой конечный продукт несет нам сотрудник, сколько стоит этот конечный продукт, и этот конечный продукт объяснять сотруднику, и тогда его мотивация завязана на этом конечном продукте и выдается совершенно кардинально другой результат. Иногда мы платим за какие-то беды в своей компании, естественно, этого не понимаем, а платим огромные суммы, но продолжаем платить-платить, потому что это дело все у нас неосознанное. Например, когда у нас сотрудник косячит, когда он сливает клиентов, когда он получает сильно много, но результата нет-нет-нет-нет, и сколько мы это можем терпеть, непонятно. Я люблю кризис из-за того явления, когда он сметает всю шушеру, мы увольняем неэффективных сотрудников и оставляем только тех, кто приносит деньги. Также очень важно делать KPI. KPI – это эффективность сотрудников, сколько документов он должен делать? сколько звонков он должен делать, когда он должен приходить, когда он должен уходить, какие средние чеки он должен делать. Отрезляющим эффектом будет оценка нашего сотрудника, сколько он стоит на рынке. Если он стоит на рынке 100 тысяч, мы ему платим 10 тысяч, ну как бы окей. А если мы ему платим 100 тысяч, а он стоит на рынке 10 тысяч, это очень опасное явление. Также отрезляющим эффектом бывает себестоимость сотрудника, который мы ему платим. Это оклад, место в офисе, телефония. Если это менеджер по продажам, цена всех заявок, которые мы отдаем ему за месяц, и он их сливает. И много-много накладных расходов, там хозрасходы, вода, почта, там интернет. Еще один момент, когда Вася у нас обрабатывает с лучшей конверсией, с лучшей рентабельностью, с лучшим средним чеком при тех же заявках, а Петя нет. Тогда можно сравнить его, что бы было, если бы Петя обработал Вася на заявки и сделал бы кардинально другой результат. И сколько недополученной прибыли у вас утекло из компании. Еще очень важным фактором является такой момент, когда вы себе отвечаете на вопрос, вот если бы этот сотрудник пришел бы сейчас к мне на собеседование зная всю эту подноготную которую у меня творил там допустим год два или три взял бы я его на работу если нет его нужно уволить самый главный тезис этого видео любой сотрудник может быть оцифрован и его действия могут быть нормированы я учился в университете а, на факультете экономика и управления машиностроительным предприятием оплаты и нормирования труда нам забивали это плотно в голову 5 лет. Пиши обязательно в комментариях, как, кого ты хочешь оцифровать, кого ты хочешь пронормировать, как сейчас это у тебя дело происходит в компании. Я подскажу тебе, как сделать это лучше. Ну и, конечно, настраивать эту систему лучше в комплексе, когда вы увидите свои постоянные затраты, переменные затраты, количество чеков, средних чеков, показатели рентабельности, показатели сколько у вас заявок, какая у вас конверсия. В общем, я рассказал сейчас вам по сути про финмодель. Мотивацию нужно делать там. К этому видео я Оставлю ссылку на финансовую модель, которую можете получить бесплатно. Есть фин-модель про версия, она платная. Я тоже оставлю ее под этим видео. А прямо сейчас нажми лайк этому видео, подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и конечно же переходи на мой канал, там очень много полезного видео про управление финансами. И помни, качество твоей жизни зависит от того, как ты умеешь управлять своими финансами.